Привет, друзья! Привет! За кадром Михаил, а с вами я, Лилия Донскова, и наш канал Дом вверх Дном. И мы поставили кухню, вы наверняка уже посмотрели это видео, а теперь очень важно организовать это пространство, сделать его удобным и, как это называется, уберечь от повреждений, потому что кухня, как вы видите, у нас белая, и внутреннее наполнение тоже все белое. Поэтому мы сегодня поехали в наш любимый магазин. У нас уже вытяжка стоит. Так, кстати. Поехали в наш любимый магазин Leroy Merlin и купили кое-какие классные штучки. И вам сейчас покажем, что мы купили. Ну, давайте начнем с вот с таких вот классных а, ящиков. Вот такой вот контейнер с, с крышкой стоит всего 199 рублей. И я уже один приспособила под стаканы. Смотрите. Мало используемые. Да, то есть мы редко ими пользуемся. И вот я сюда составила все эти стаканчики и смогу их убрать наверх. А таких у меня два контейнера, как вы уже видите, один я потом приспособлю под что-то еще очень важное. И два купили вот таких вот обалденно удобных контейнера тоже с крышками. И в них у меня лежат специи. В одном контейнере специи для мяса, рыбы, там для всего такого вот остренького, вкусненького. А во втором в основном сладкие, тут всякие ванилины. А что еще-то у меня для шарлотки? Тут поменьше, конечно, да. Ну, вот здесь все такое. И я буду вот в этом ящике хранить. Как раз тут у меня прям место есть классное. Те, которые реже используются, сладенькие, вот сюда. А те, которые часто, вот сюда. То есть все вот так классно стало. Вот еще вот для таких нужно будет еще, наверное, один контейнер. Мы сразу много не покупаем. Смотрим, насколько... Ой. Насколько хватит, чтобы это было комфортно и хватило для всего. Следующий продукт, который мне очень-очень нравится, это специальная пленка, такая вот, как же она называется, как силиконовая, то есть она не скользкая, такая прикольная. Сейчас я ее одну открою, показывай, Миш. Вот эта пленочка нужна для того, чтобы положить на поверхности, на полочке. Я не знаю, как открыть. Реально, тут надо как-то прям умудриться. Знаю. Смотрите, как оказывается можно было. Нет, нехорошо. Может, ну, возьмешь? А что так можно было? Сейчас. Возьми, да. Я, да боюсь... Он, слева от тебя. я боюсь ее повредить. Да уже я сейчас сломала. Так, аккуратненько сделаем. На камеру прям. И эта пленка, она идет у нас в размере метр пятьдесят на пятьдесят. И ее можно резать под размер полочек. То есть все, что вам нужно, это просто нарезать необходимые размеры. И она, вот эта пупырка не будет давать скользить. Ящики. В ящики. ящики, на полочке. То есть чтобы все сохранилось беленьким, чистеньким. Согласитесь, гораздо проще Например, ее вынуть, помыть или выкинуть, если она... Там бывает масло, особенно когда подсолнечный... 180 свет. рублей. Да, 180 рублей всего. Полтора метра, слушайте, почти в мой рост. Ой, а здесь, кажется, еще трубочка. Так, а самое главное вообще в самая крутая покупка... Я сейчас вам ее покажу, мы даже еще не распаковали. Как видите, у нас тут очень высокие два шкафчика. Я сейчас покажу, насколько они высокие. То есть этот вот так вот, и вот, вот так вот я достаю. Да? Вот смотрите, все, то есть я могу кое-как с этой полки достать. А тут я даже не достаю, нам его потом переделают. Все, то есть считаешь, что для меня этот шкаф... Пропал, да? Но не тут-то было. Смотрите, какое у нас приспособление теперь появилось. Ну, во-первых, я ее легко могу поднять. Она не легкая, не знаю, сколько она весит, но она супер-мега удобная. Ребят, и сейчас она в Леруа Мерлен есть два варианта, которые вот нам больше подходили. На три ступеньки и на четыре. И оказалось, что на четыре ступеньки даже... По цене выгоднее, чем на 3. То есть она точно такая же практически. Там... Да, то есть какая-то акция. Ну что, вскрываем? Как ее вскрыть? Лилия не только Арифлейм распаковывает. Да, да. Я, люб... я вообще люблю распаковки. Я так боюсь ее поранить. Дайте я откуда-нибудь с... с более удобными мне руки буду это делать. Ну все, раздирай там дальше. Ай, вообще! Навье! Пахнет новеньким. Красивеньким. И нам, кстати, продавец порекомендовал. Мы ее не увидели, эту полку. Она лестницу. стояла, да, лестницу, она стояла вообще стремянка. Это стремянка. Стояла в другом месте. И мы просто позвали ну, проконсультироваться. А девчонка посмотрела на нас и говорит, ребят, пойдемте я вам что покажу. Отвела нас в тайное место. Как видите, я ее нормально поднимаю, то есть сама справляюсь. Двумя просто пальчиками, можно сказать. Так, все. И что будет происходить? Пробуем. Главное еще холодильник не сломать. Раз. И готово. Самое важное, смотрите, ступеньки очень удобные. Широкие ступеньки, прорезиненные и... Это не такая вот стремянка, как у нас, например, есть на втором этаже С такими узенькими, на них залазишь и просто боишься вот так вот А здесь я полноценно, у меня вся ступня встает И куда я могу добраться? Смотрите, с третьей ступеньки я бы добиралась, ну, еле-еле вот сюда Сюда бы отлично А так как у меня теперь есть четвертая ступенька Я, кстати, не боюсь высоты, то я могу добраться где угодно Шикарно, все, Миша, я довольна очень. А цена этой стремянки всего 1600 рублей. Класс. Так что вот такие у нас покупки очень удобные и будет эта лесенка храниться, видите, она устойчивая, такая классная, будет храниться. А как она складывать? А, как просто. Раз, и готово. А под лестницей мы там сделаем шкафчик и она будет там стоять. И когда Возникнет необходимость что-то достать сверху, просто дошел до лестницы, взял, поставил, все добрался, и все шикарно. Супер. А самое главное, что это не покупки, а очередные подарки по проекту Леруа Мерлен Фэмили. Да, участвуйте. Участвуйте, пишите о своих ремонтах, стройках о своих покупках, всяких штучек для дизайна интерьера и получайте баллы, которые вы обмениваете в Леруа Мерлен. На понравишься продукцию. А если есть вопросы, задавайте в комментариях, Михаил вам все расскажет. Всем удачных, счастливых покупок. Всем доброго, пока-пока.